Всем привет! Сегодня покажу, как правильно скачать Бандикам из официального сайта. Переходим по ссылке в описании, нажимаем скачать, вот тут вот, или листаем ниже, бесплатное скачивание. Потом, нажим, потом нажимаем в заходим в проводник, загрузки и выбираем Бандикам Сетап. Нажимаем ОК далее принимаю и далее